Доброго времени суток, дамы и господа! Как мы прекрасно знаем, в Ове куча достижений. И награды за них реально разные, и степень их получения абсолютно разная. Например, получите 10 уровень, чего довольно-таки легкая. Получите 70 уровень, ну, к этому уже нужно приложить немножко времени. А убить мифическую рушагет, ой, да это вообще нужна уйма времени. Или, например, получение гладиатора. Конечно, разные достижения, разная степень награды. Все это прекрасно понимают. Но все же есть достижения, которые нужно просто сделать для роста очков достижений. И чем больше у тебя очков достижений, тем как-то увереннее ты чувствуешь себя в этой игре, как-то получше становится. То есть вот, например, на текущий момент хочу просто-напросто с вами радостью своей поделиться, то что, да, получено 40 тысяч очков достижений. Это очень хорошая цифра, внушительная в рамках Dragonflight. А. Если вы... Плюс-минус хотя бы следите за моей деятельностью, заходите на стримы, заходите в другие соцсети, то увидите, да, то, что я периодически занимаюсь очивами В Дискорде своим людей мотивировал делать ачивы вместе со мной. Люди делали ачивы вместе со мной, за что я им благодарен. Ну и они в целом все вылутывали абсолютно. До старта Dragonflight у меня не было сделано 25 ачивок. На текущий момент их не сделано 76. Что ж... Еще есть куда расти, еще нужно там и гладиатора получить, и славу героя сделать в подземельях актуальных драгонфлайта. Как говорится, есть чем заняться. Но ПВП вкладка, наверное, самая последняя, чем я буду заниматься, потому что ПВЕ идет первостепенная. Дэна убита, теперь идет освоение Рашагет, Сегодня будем пулить, и довольно-таки скоро, надеюсь. Тут все будет полностью закрыто во вкладке рейдов Dragonflight. Это круто, потому что некоторые люди, которые, например, даже раньше, чем я, получили 40 тысяч очков достижений, у них нет прогресса в рейдах, то есть, например, у них есть слава герою, но нет рейдового прогресса, а я просто уже вылутываю постепенно очки очки с рейдов, что довольно-таки приятно и не может не радовать. Цифра реально внушительная, но я уверен то, что если у кого-то проснется вдруг внезапно желание поделать очки достижений, то вы с легкостью можете все это реализовать. Просто некоторые достижения в Вове, они идут на изнурение, скажем так, что некоторые достижения нужно делать раз в день. То есть там в определенный день подойти с кем-то мобом, провзаимодействовать или сделать определенное количество определенных локалок. В общем, нужно внимательнее к этому относиться и нужно очень-очень много различного фарма иметь. И разумеется, конечно же, что я не устану повторять, для выполнения ачивок нужен хороший гир. Потому что как вы планируете делать по-нормальному слава героя, не имея, например, адекватного этого левела, но в адекватном хорошем этом левеле это все намного легче, согласитесь, я думаю, да. Убийство эпохальных боссов, да, конечно, это все можно и потом реализовать, но в тот момент, когда вы, например, соло пойдете убивать актуальный рейд текущего дополнения, да, хранилища воплощений, то есть это там произойдет через некоторое время и уже будет другой актуальный рейд, то есть а как его крыть, да, вопрос довольно-таки интересный. В общем, какая-то такая мысль. Что могу посоветовать? Одевайтесь, играйте, наслаждайтесь игрой, либо выполняйте просто те ачивы, которые вам хочется. Потому что, как я уже сказал ранее, только за определенные достижения дают определенные звания. Хотите себе звание Легенда? Пожалуйста. Пвп, где у нас тут соло суматоха имеется вообще в принципе. Нужно, наверное, открыть арены, и тут оно будет в конце. Да, пожалуйста, звание легенда, дерзайте То есть если вы знаток ПВПшного дела, то почему бы и нет В любом случае, желаю вам успехов В любых ваших начинаниях По достижениям Всех благ, счастья, здоровья Берегите ноги, мойте руки Не забывайте о ссылочках в описании До окончания розыгрыша осталась неделя До скорого